Сегодня 31 июля 2022 год, день военно-морского флота. Поэтому мы прогуляемся с вами по скверу Сталинградской битвы. Ежегодно в России в последнее воскресенье июля свой праздник отмечают военные моряки. Для астраханцев этот праздник особенный. Много лет в регионе базировались Каспийская флотилия, военнослужащие, которые защищают морские границы России. Пока мы с вами гуляем по Астрахани, я немного расскажу о самом городе. Основан город Астрахань 1558 года. В Астрахане проживают представители более 200 национальностей. Тип климата умеренно континентальный, засушливый. Население чуть больше 500 тысяч человек, такие как русские, татар, казахи, азербайджаны, армяне, украинцы и так далее. Действуют 170 обществ национальных культур, православные, мусульмане, сунниты, буддисты, иудеи. Ведущее место занимает топливно-энергетический комплекс, который Ведет разработку месторождений в северной части Каспийского моря. Также разрабатывается аксарайское газоконденсантное месторождение, добыча природного газа конденсата, а также извлечение серы из серого водорода осуществляется примерно в 60 километрах от Астрахани. В советское время были развиты предприятия рыбоперерабатывающей промышленности, но в связи с сокращением улов происходит сокращение производства. Наращивают выпуск продукции плодо комбинаты. Машиностроительный комплекс отражает положение Астрахани как портового города из 15 судостроительных заводов. В городе находится Астраханский теплово завод. Производит ремонт тепловозов. Также предприятие химической промышленности Астраханское стекловолокно. Астраханский завод резиновых технических изделий. Астраханская фабрика тары и упаковки. Белластные трубопроводы. Ну и также Всем известные астраханские арбузы. В происхождении названия города существует множество легендарных и полулегендарных версий, два распространенных в прошлом мнения на эту тему, будто бы название города происходило от славянского страхань, прорезь, воевода и тархан. Эти версии были опровергнуты. Столь же несостоятельно является всячески пропагандирующая в эпоху Ивана Грозного версия от тождественность название «Тму-Таракань» или АС таракань которая появилась в угоду политическим интересам целью обосновать притязания Москвы на старинно-русские тму-тараканье земли. Конечно, уже в 90-х годах Каноненко объяснил название «Аз-Таракань» это грань-конец первой засеки. Но она не выдерживает никакой критики, поскольку автор для обоснования выдумал некое астараканское княжество или царство, существовавшее еще до прихода монголов в Волжье и в Подонье. Что особо бросается в астахане Очень много бродячих собак. Есть люди которые их кормят, есть те, которые хотят, чтобы их убивали. Если посмотреть на собак, то они днем спят, но вечером и ночью слышно, как они громко лают. Астраханцы по-разному отзываются, что нужно делать с собаками. Кто-то говорит, что они не мешают. Кто-то говорит о том, чтобы их убрали. Сама лично я боюсь собак. Но побывав в Астрахани, я поняла, что теперь я больше их не боюсь, потому, потому что их здесь очень много. И я поняла, что если их не трогать и не обращать на них внимания, просто жить своей жизнью то и они тебя не трогают. Еще одна версия. Город находился у арабского путешественника Ибн Батута, посетившего хаджи Тархан в 1334 году. Он писал, Тархан, значит, у них, у татар, место изъятое от податей. Город этот получил название свое от тюркского хаджи-паломника, одного из благочестивцев, появившегося в этом месте. Султан отдал ему это место беспошлино, и оно стало деревней. Потом оно увеличилось и сделалось городом. Эту версию происхождения названия пересказывали Татищев и Гмелин, услышав ее от астраханских татар. Встречается эта версия и позднее в исторических записях XIX века, будучи записанной со слов местных религиозных мусульманских авторитетов. В современной исторической науке именно данная версия считается единственно обоснованной поскольку существует материальное свидетельство. Большое количество золотоордынских монет с 14 по 15 веков, обнаруженных как на территории городища, так и на других золотоордынских городищах, на которых четко читается местом чеканки город Хаджи Тархан. Поскольку говорили на разных языках, и приспосабливали их к незнакомому звучанию. По этой причине названия Хаджи Тархан, Астархан, Цитрахан и так далее. Все это название одного и того же города. Роль в искажении названия Хаджи Тархана возникновение в начале XVI века крымского османского варианта с начальным А, Аджархан, и превращение его в астрахань. Сыграли законы перехода звуков в тюркских языках Хаджи Аджи Ази Ас. Аз. При написании его латинскими буквами на средневековых картах порталана и при повторном прочтении. Сегодня в Астрахане прошли торжественное возложение цветов и венков. На Комсомольской набережной у мемориала погибших кораблям минутой молчания почтили память соотечественников Астраханской области. Сотрудники береговой охраны пограничного управления, военнослужащие различных частей и подразделений продолжают проходить службу в Астраханском регионе и поддерживать славные военные морские традиции. Военные моряки помогают освобождать братскую Украину от неонацистов, а в составе боевых экипажей есть астраханцы. Тут находится городской пляж, это новый мост через Волгу. Интересная погода в Астрахани. звуком очень страшно а так вроде все спокойно но деревья все очень спокойные листья все летают Между домами более спокойно. Все равно шум такой сильный, ветра. Пыль летит, листья летят. Ощущение, что будет очень сильный ливень. Ну, не знаю, здесь может просто вот так вот чуть-чуть ветер пошуметь, и ливня может не быть. Но зато когда дома сидишь, то этот ветерок очень спасает. У каждого дома вот такое ограждение. Интересно, кто-то сажает еще зелень, либо дерево, фруктовые, деревья фруктовые. интересный балкон. Дождь так и не начался. Вот такая бывает погода. Притом на улице 26 градусов жары. Очень интересно в панельном доме. Оказывается, можно делать вход. Самое интересное сейчас я вам покажу, что вот простой панельный дом. Интересные балконы. Кто на что город? А самое интересное сейчас я вам покажу. Опять начался. Вот смотрите. Первый этаж, пристройка идет. И мало того, что не только на первом, но и на втором. Вот панельный дом просто. И к нему вот такой пристрой. Вот просто панельный дом. И к нему идет пристрой. Не только первый этаж, но и второй. Вот так бывает в Не, ну реально смотрите, что так можно было, разве? Все капитально сделано ну вот дождик все-таки пошел гром конечно угрожающий гремит Примерно через час дождь закончился. Смотрите, асфальт уже почти сухой, только в некоторых есть местах лыжи. И светит ясно солнышко. Вот такая погода бывает в Астрахани. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Мне это очень важно.